Добрый день! Сегодня у нас наконец-то обзор на пивной напиток Эсса Мы находимся вот в таком интересном помещении Ну что, открываем? Да Открываться без открывашки Пахнет необычно на что похож запах грейпфрут и еще что-то хорошо Продегустируем. Продегустируем. Хм. вполне неплохо не противно сладко и алкоголь не чувствуются кому подойдут такие напитки девочка они ну что могу сказать несмотря на то что напиток холодный в принципе чувствуются черты вкуса такие как маленькая кислинка Маленькая сахаристость и отсутствие вкуса алкоголя. Ну что ж. В целом, что вы можете сказать о пиве? Неплохое, в принципе, но слишком сладкое. Стали бы вы брать это пиво на постоянку? Нет. Оно мне не нравится. Почему? Не люблю сладкое. Приелось уже, да? Ну, в общем, в принципе, сладкое пиво не очень хорошее, потому что алкоголь с сахаром это плохие компаньоны. Вот. Ну что, товарищи, до скорых встреч. Пока. Пока.